Бонжур, друзья! С вами Ирина Цыганок и агентство Турбонжур. Сегодня я вам расскажу про новый отель в Дубае, Rixos Premium Dubai, который открылся только в июне месяца 2017 года. Отель расположен в самом популярном городском районе Дубая – Джумейра Бич Residence, на самом берегу моря. У вас встречает две башни в 34 этажа. Чем выше, тем красивее вид. При входе вот такой вот холл. Красивый, современный, все переливается разными цветами. Очень красивый ресепшн. Номера просторные Все номера имеют боковой вид Ну и конечно же есть, которые имеют прямой вид Что же вас ждет за окном? С одной стороны это колесо обозрения Которое как раз достраивается И в дальнейшем будет очень красиво светиться А с другой стороны это парус что касательно пляжа в отеле, отель расположен на самом берегу моря с идеальным входом в море, песочек и пологий вход. Если вы захотите покупаться в бассейне, вы можете как покупаться, так и сразу, не выходя из бассейна, выпить вкусный коктейль или напиток, какой вы захотите. Питание в отеле – это завтрак или завтрак-ужин, потому что изысканная кухня отеля с премиум Dubai. Вечером вас ждет лаунж-программа, это играет живая музыка на рояле или поют, а при желании вы можете добраться до Дубай Марина Мол. Mm -hmm. Отель «Виктор Флемен Дубай» встречается в Евгении на высоком уровне. Новые отели вначале предлагают выгодные и предложения. Обращайтесь в агентство Турбанжур, и мы с радостью подберем вам отдых в данном отеле. Если вам понравилось данное видео, пишите комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки и подписывайтесь на наш YouTube-канал. Елена Цыганок, агентство Турбанжур. До встречи!